Добрый вечер, дорогие радиослушатели, с вами Радио Видео Код. Мы начинаем наш вечерний эфир и послушаем песни и э, э, будем ждать ваших заявок. Вот как вы можете видеть, э, Код ведет эфир непосредственно э, со своей эфирной площадки, эфирной студии. Да, и он тут вот, как вы можете слышать, не, я даже не знаю, будет он вести эфир или нет. Ну, наверное, да. Наверное, он что-то сказал в эфир. А мы посмотрим, что у нас а, что у нас а, здесь нового. А, я хочу сказать еще такую вещь, что радио наше, а, радио -видео -код для инвалидов, а оно, собственно, не только для инвалидов. Любой человек может нам написать и заказать песню. Это да, будет даже очень здорово. Вот. И мы смотрим, что у нас нового. Здесь э, что нам предлагают. Это мы... Даже мы не знаем, что это такое. Одну минуточку, одну минуточку, одну минуточку. Так, а, сейчас я даже не знаю, кто это такие. Кто это такие ресечеры подбор it Digital специалистов Оплата по факту закрытия вакансии. Ну, это понятно. Хорошее дело. Ищу работу. Да, вот нашли. Ну, может быть, действительно... Вот такие объявления мы не публикуем. Пускай на нас не обижаются. Вот. Ладно. У нас тут вместе и радио, и, и модерация. Соответственно, показыв, показывается, что найти работу, надо хоро хорошую работу найти. А не попасть в очередную какую-нибудь... Печальную историю. Хотел я поставить песню группы студии номер шесть. Вы ее слушали? Возможно. А нет, вы ее еще не слушали. Вы еще не слушали, Константин Соловьев, студия номер шесть. Как бы ее найти? Вот, Константин Соловьев э, э, на нашем радио он не особо. Просил, чтобы мы его э, ставили, потому что у них сейчас э, другие немножко планы. Э, они сейчас делают кавер-версии. Может быть, какая-нибудь из этих. Сейчас мы посмотрим. И послушаем э нет это немножко не то это мы записывали в самом начале а где же у нас запись Ладно, тогда мы ее поставим, может быть, в завтрашнем эфире, в утреннем, который выйдет чуть попозже, наверное, часов в 6 утра, будет прямой эфир в 6, и запись, соответственно, попозже. Тогда мы перейдем... Пока у нас заявок нет, перейдем к моему опять же плейлисту. Ну вот про наше радио я хотел еще сказать, что а, пока мы вот здесь, как мы можем видеть. Наше радио мало кто слушает. Пока мы еще вот такие. Наша маленькое радио видеокод. Но надеюсь, надеюсь, оно а, вырастет, подрастет немножко. Что-то прошу прощения. У меня. У меня вот, понимаете, когда я к этому эфиру, честно говоря, э я готовился. Я не хотел делать длинные эфиры. Я хотел делать короткий э эфир с песнями, э фотографиями. и Я готовился. И э очень продумывал, как, что же поставить, что же. Но, вы знаете, по-моему, у меня э получается, получится очень долго. Все это. Поэтому мы сделаем. Мы будем делать, как делали, потому что так будет быстрее просто. Вот, послушаем песню. Хотел поставить я песню, пока у нас нет заявок, и мы не нашли студию номер 6, клип, который хотели вам показать. Послушаем песню. Ивушки вы, ивушки. И она здесь должна обязательно быть. Да, она здесь есть. Послушаем. Моя... вот дорогие радиослушатели наконец-то мы нашли нашли эти видео посмотрим только что что у нас здесь записано потому что нас просили поставить определенную песню. Come on. Собственно, это была студия, группа студия номер шесть. А какие у нас еще есть новости? А, а, есть у нас новости... А, новости, новости, какие же... Ну, у нас, собственно, идет подготовка к школе SEO для грудничков. Здесь мы пока свои эфиры ставим. А также у нас... а Почему школа SEO? Потому что мы собираемся... А, и я собираюсь учиться, и также а, все а, желающие тоже могут учиться. А группа инвалидов непосредственно, которая наберется у нас... Будет 10 человек у нас. Сейчас, по-моему, у нас четверо уже есть. И эта группа инвалидов, она в конце обучения получит вознаграждение в размере 1000 рублей. Это после трех месяцев обучения. Там, собственно, ничего сложного. Смотреть видео и... Ну, обратная связь, конечно, нужна писать, если что-то непонятно, может быть, как-то разбирать какие-то вопросы. И в конце сделать контрольное задание. Это может быть, например, снять такое же, такое же видео, допустим, сделать с экрана, там, буквально на там 10 минут, неважно, ну, для себя или сделать небольшую страничку на Виксе, тоже для, для себя просто. Как страничка на Виксе, как резюме или предложение своих услуг, допустим. Как вы видели уже страничку тибетской комнаты. Ну, такое, такое задание. В принципе, ни, ничего там сложного нет. Или, может быть, найти какие-то ключевые слова, подобрать. Возможно, вот такое будет задание. И а, это контрольное задание, в принципе, оно сделано, и сначала говорил, что для нет для нашего сайта, но непосредственно тоже пригодится. Но оно пригодится в первую очередь для вас, потому что если вы дальше будете обучаться или м, в, в каких-то других школах, и, и, или вообще в какой-то другой проект пойдете, все равно вам навыки в любом случае пригодятся. И э, мы, э, что еще я хочу сказать, также будем там, ну, это я, в принципе, в другом видео все расскажу. Да, почему именно SEO, почему у нас получается, потому что у нас вот наш сайт, но это скорее такой не, немножко негативный пример, пригородная линия, э, курьерский сайт. Вот, собственно, на Виксе. Сделан в 2014, по-моему, в 2014 году. Служба доставки, доставка в пригород, в Ленобласть. Ну, вот как, как я делал, в общем-то, да, страничку. И а, так я а, делал там на Виксе, есть свой SEO-мастер. И а, делал я по этим ключевым словам. Да, но по этим ключевым словам сайт а, не продвинулся. А продвинулся он по... А, собственно запрос по этим по этим запросам да он не продвинулся а продвинулся непосредственно по своему названию бренду мы еще в вконтакте есть такая группа называется я могу и там я иногда пишу я могу сделать сайт на виксе и продвинуть его в топ в топ десять за 3-4 месяца ну возможно и дольше и э, пишу по названию бренда но сейчас стало получаться уже не только по названию а, с, а, непосредственно самого сайта а, просто запрос такой немножко в пригорная линия он не очень много кто вбивает в общем тут видите пригорная линия что такое пригородная линия, даже интересно. В общем, такой, как это профессионально говорится, не, не, запрос не, не такой уж и часто вбиваемый, да, как, например, доставить ленобласть. Доставить ленобласть, там вбивают, может быть, очень много людей. Да, в принципе, все это можно посмотреть в инструментах специальных но так как у нас опять опять таки радио это я просто немножко отвлекся почему продвижение а не что-нибудь другое почему я не не не, решился, не решил обучать открыть школу например другую какую-нибудь например школу там я не знаю Какого-нибудь языка, собственно, да, я открыл школу русского языка MACTAPRUSTELYOS, рус, но у меня с русским пока что. Только мы пока алфавит проходим там. Ну, собственно, как и все, мы тоже пока проходим только, можно сказать, алфавит. Так что чему я могу научить? Чему я могу научить? Ну, не знаю, не, не знаю. Если бы я работал долгое время э, водителем трамвая, то, наверное, мог бы научить кого-нибудь водить трамвай. Но э, это у меня э, не получилось. Поэтому, как бы могу могу научить простым простым вещам то есть если я что-то сделал сам научился да тут же я могу этому тут же и научить собственно вот, вот, так, вот такое простое обучение а, теперь мы с вами послушаем опять-таки песню я думаю в этом эфире последнюю а, потому что он у нас уже уже не короткий Пока у нас тоже заявок нет, не пишут нам. И я хочу сказать, пишите все, потому что мы тоже у нас песен... Можем, конечно, не из моего плейлиста слушать, а, например, послушать песню какую-нибудь, вот, не знаю... А, ну, чеченскую одну мы уже слушали... Тут вы слышите код тоже, если, если его слышно аудиозаписи. Вот Чеченская народная песня. Вот эту мы уже одну слушали с вами. Спящий джигит. Ну-ка интересно. Предлагаем вашему вниманию благотворительный проект Российского конгресса народов Кавказа и фонда Эльбрусоид Кавказские сказки для детей сирот. Чеченская народная сказка Спящий джигит читает. А это сказка. Нет, это это, это слишком формат нашего нашего а, радиовидео. Она не войдет. Ну тогда мы послушаем э, лезгинку, скорее всего. Сусредная чамаца вода мада, А ладу на я не уйду, давай иди с тобой. Сама Лойла Тамара, усередине надо Тамара, Тамара, Тамара. того Ishita Mara, sherey de da ho ishi ta Mara, samashere mo khrej do da ho va ishi ta Mara. Tamara, e melhor Вине Уважаемые радиослушатели, вот такая она была песня чеченская народная. По-моему, она немножко похожа на песню Валмариан, то есть там, собственно, одна музыка и только, по-моему, ими изменено. Ну, чеченского я не знаю языка, поэтому, возможно, там что-то, что-то немножко и смы смысл другой слова, но во всяком во всяком случае эта песня такая она более-менее бодрая на ночь как раз на ночь пятница она можно немножко отдохнуть и ну у кого естественно в субботу не рабочий день Вот, ну, пожалуй, так как у нас, собственно, никто нам никто к нам не приходит, не пишет и не и не оставляет заявок, ну что значит? Значит, пока мы дождемся утра и утром уже где-то часов шесть начнем. 6 часов утра в субботу самое время искать инвалидам работу всем удачи а, до завтрашнего утра а, с вами был джер нуэ радио видеокод а, всем удачи до новых встреч